Детская книга «Транспорт» издательства «Азбукварик». Книга из серии «Моя первая библиотека». Красочная и познавательная книга «Транспорт» расскажет ребенку об автобусе и троллейбусе, трамвае и поезде, лайнере и пассажирском самолете. А еще малыш сможет нажимать на кнопочки и слушать настоящие звуки машин. Нажимай и слушай звуки машин.